Вид, видно экран. Экран виден? Видно. Вот экран виден. Не виден. Я? Не видно. Мне не видно. Нет, тоже не видно. Странно. Тогда я это. Наверное, опять надо позвонить. Я же говорю, сейчас такой скайп. Не не знает, Но... Все вижу. Открывайся. Вижу уже. Видно, да? Угу. Все. Мне не видно. Не сейчас подойдет. Видно, видно, роза. Все. Все. Значит, компания называется Royal Diamond, Королевский бриллиант. Это... Нам не видится, состоит... почему-то. Ну, шатра все уже, не знаю. Выйди и, Мин, и, зайди, зайди. Нет, нет, ладно. Выйди и зайди. Не, не ты будешь Все. Королевский бриллиант. Итак, вот эти несколько этих я пропущу. Я сразу с маркетинга начну. Начну с маркетинга. Здесь, значит, маркетинг состоит из четыре вида партнерских программ. Это мини-кап, D-travel, ди тревел ди-авто, ди-хаус, да? То есть стартовая программа. Путешествие, автопрограмма и жилищная программа. Четыре программы. Извините, Значит, можно перебить, спросить, когда начала работать компания? А, компания начала работать уже 31 мая, два месяца. В России, uh -huh. в Казахстане, мы буквально uh -huh. неделю мы работаем. И uh -huh. у нас уже за неделю такие результаты, которые, ну, в общем, короче, почти что уже дошли, 90% цикла сделали за неделю работы угу. а, сколько человек? Вот, значит, а тут я сейчас объясню тут ну за неделю мы по-любому не смогли бы тысячу людей завести тут не угу. так вот как обычно в классе как не в классических этих матрицах я просто сама я представлюсь меня зовут роза я уже давно в сетевом и как говорят как говорят вот в этих матрицах мы же обычно говорим, о ярой да? я в свое время была ярой матричницей, какие только матрицы мы не проходили, но правда тогда были э, самые первые матрицы, где, когда были 14-местные матрицы, делящиеся матрицы, были. и то тяжелые матрицы, мы и то умудрялись зарабатывать деньги, но вот там действительно тысячные структуры мы строили в тех матрицах и, и насколько там тяжелые были матрицы, но ну, мы зарабатывали тогда, это э, в девятом году, это такие компании, как TVI Express, наверное, слышали, да, и вот у меня были э, первые чеки у меня были, вот в, этом, в этих матрицах, а потом, а потом, э, потом я ушла в другие уже направления, это бинар, инвестиции и так далее, потом думала, все, больше я, чтобы пошла в матрицы, и поэтому, когда меня Гуржия пригласила, когда она сказала матрице, я вообще слышать не хотела. Я прямо сейчас об этом сильно жалею. Об опущенном времени два-три дня она меня долбила. когда я только подключилась, мне стало интересно, когда, когда она сказала, что она уже заработала за три дня 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей, это через за три дня она заработала. И вот только тогда я открыла этот маркетинг. Ну, с, сейчас вы, если вы раньше работали в, в, в этих э, матрицах, вы сами убедитесь, насколько это легко и просто. В общем, смотрите. Э, значит, 4 э, партнерских программ ⁇ Мини-кап, Тревел, Авто и э, недвижимость. Значит, каждая программа состоит из нескольких этих матриц. Мини-кап из двух столов, да, было говорить столы и матрицы. Мини-кап состоит из двух столов. Тревел ⁇ это самая большая программа, здесь шесть столов. Автопрограмма из четырех столов. И хаос тоже из четырех столов. Итак, мы заходим значит, сразу в две программы. Мини-кап стоит вход 400 рублей и тревел вход 1000 рублей. Итого в две программы это 1400 рублей. Вот в две программы заходим. Дальше, какие здесь есть фишки, да, в чем отличается, в чем отличие этого маркетинга этой матрицы от других обычных матриц самая главная фишка это очень важная фишка это система каймы вот это это автоматическая система обрезания юбки. Вот тут я чуть-чуть хочу остановиться на том, что почему в матрицах да, не все зарабатывают деньги раньше. Почему? Знаете, да? потому что матрицы, они как они идут? Юбка расширяется. Допустим, 2, 4, 8, 16, 32, 64. И так юбка расширяется, расширяется, глубина уходит, и эта глубина не может достать уже, она никак не дойдет до этого ну, до верха не может пройти. И на этом матрицы все засоряются, забиваются, пробки, и поэтому э, это было нереально. А теперь я смотрю, здесь есть система каймы, каймы, где идет автоматическое обрезание юбки. То есть здесь юбка не расширяется. Юбка не расширяется, и благодаря этой системе здесь теперь не нужна вот эта тысячная армия. Здесь с наименьшим этим... Количеством людей, я не знаю, в десятикратном, я не знаю, в 100-кратном размере, наименьшим количеством можно зарабатывать те такие же деньги, как раньше мы зарабатывали, имея стотысячную структуру. Теперь смотрите, значит, вот это самый важный, важный фактор, вот этот кайма, это первое, я всегда бы поставила, ставила бы это на первое место. Теперь дальше. Это сильный помощник, вот этого вот кайма, она очень сильно помогает. Тут приводится пример, да, вот пример приводится. Вот, вот смотрите, как выглядит матрица. Вот вы, и на первом уровне у вас всего три бизнес-места. Три бизнес-места, и вот видите, вот кайма, здесь партнер, здесь клон. То есть как будто бы здесь тренарный маркетинг, но на самом деле здесь бинар. Здесь вот это всегда будет стоять кайма, а под кайму ни клоны, ни люди не падают. Не падают под это. И она все время будет обрезать юбку, чтобы э, укращать или сжимать. Короче, она сжимает, систему сжимает, и за счет сжатия э, идет быстрое, э, быстрое движение идет с наименьшим количеством людей. Значит, дальше. Здесь клоны, постоянные, постоянные клоны, постоянный реинвест и постоянный доход 1000 рублей. Это постоянно. Почему? Ну, сейчас вот иду к этому. Смотрите, значит, 4 программы. Первая программа, первая матрицы мини-кап называется, да, вход 400 рублей. Но вообще место стоит 350, но вход 450 рублей от каждого входа идет в компанию. Да, 100% 100% здесь идет в сеть, только 50 рублей идет в компанию. Теперь, вот первая матрица, значит, 4 программы везде, первая матрица накопительная. Доход начинается со второй матрицы. Вот вторая матрица, вот вы пришли, вы стоите наверху. Как только к вам приходит первый человек, то есть вы не ждете, когда закрытие этой матрицы. Как только к вам приходит первый человек, ваш, не ваш, клон, не клон, реинвест, неважно, Один человек упал, вы уже получили тысячи рублей. То есть вы зашли на 1400, и уже общей сложности, когда у вас в структуре будет 4, ваши, не ваши, вы уже зарабатываете тысячи рублей. Вы свои деньги отбиваете уже. Второй человек пришел, Опять, если вы на 1000 не заходили, 1000 рублей идет на переход следующей матрицы. Но так как мы сразу заходим и на 1000, тогда вот эти 1000 вы получаете. Значит, получается, вы 2000 будете получать постоянно за счет реинвеста. Здесь есть реинвест. Видите, вот это вот третье место, она всегда идет, вот это место каймы всегда идет на реинвест. То есть в этой матрице, во второй, вы всегда будете получать тысячи, тысячи, две тысячи рублей. И здесь вот эти тысячи рублей постоянно за счет реинвеста. Начинается вторая программа «Тревел». «Тревел», значит, вот теперь в «Тревеле» опять первая матрица «Тревел». Накопительная, я как говорила, Первая матрица в четырех программах ⁇ накопительная. Даже не в четырех, а в трех программах. То есть всего три матрицы здесь ⁇ накопительные. Остальные везде, на каждом столе, вы зарабатываете деньги. Вот, вторая матрица ⁇ travel, Значит, вход 3000. То есть вы с заработанными деньгами уже пришли, потому что вы перешли. Ну, показывала, да, как вы перешли. Теперь, значит, опять первый человек к вам, к вам приходит. Важнее, важнее, важно значит 4 клона два клона в первую матрицу это travel и два клона в мини кап идет 4 клона от вас как только первый человек приходит и здесь еще плюс есть трехуровневая реферальная программа это значит 150 150 рублей это реферальная получать как только приходит второй человек вы опять получаете тысячи рублей на вывод Третий это, это приходит, да, третий человек, третье место закрывается. Вы переходите в следующую матрицу, в тревел третья матрица, где опять, опять, смотрите, один человек пришел, опять четыре клона вы получаете, трехуровневую рефералку получаете. Второй человек пришел, вы зарабатываете опять тысячи рублей. И так на каждом столе получается тысячи, тысячи, тысячи. Теперь за третье место вы переходите в следующую матрицу. Переходите в следующую матрицу, где вход 11 тысяч рублей. Теперь я сюда вот дошла, вот на четвертую матрицу я буквально за три дня дошла. Это вот как будто бы долго, да? на самом деле люди это делают за один-два дня. Делают. Даже за один день есть люди, которые все матрицы закрыли. Теперь, вот один человек пришел, опять вы получаете 4 клона в первой матрице travel и 2 клона вы получаете в мини-кап. И э, трехуровневая реферальная программа. Второй человек пришел, ваш, не ваш перелив, не перелив, вы получаете 3000 рублей на вывод. 3000 рублей на вывод получаете. Вот эти деньги я получила. Теперь, вот это вот место, да, э, это вот... Всегда идет на переход в следующую матрицу. Вообще вот эта кайма, она дает, это не как три здесь, всегда идет как бинар, как би, два человека. Кстати, достаточно даже одного человека закрыть, да, его матричку. Вот клоном этого человека закрывается вот это место. Поэтому здесь всегда стоит клон, здесь всегда стоит клон. Дальше, пятая матрица, вот я сама стою на сегодняшний день в пятой матрице, здесь стою, да, в пятой матрице стою. Как только приходит один человек, вы зарабатываете, вот пожалуйста, опять 6 клонов, 4 клона и э, вот трехуровневую рефералку получать. Теперь приходит второй человек, ваш не ваш может перелив, получаете семь тысяч рублей на вывод, семь тысяч те матрицы наверху, которые мы прошли, они тоже идут, вы там тоже по тысячу, по тысячу трехуровневые рефералки получаете еще. Еще вот, пожалуйста, 7000 За третье место вы перех... делаете переход в следующую матрицу. Теперь, значит, вот шестая матрица, это последняя матрица тре... программы Travel. Здесь, вот смотрите, вот теперь начинаются вот самые такие шикарные бонусы. Вот здесь уже наши люди... За буквально несколько дней, за неполную неделю они уже вот в этой матрице находятся. Что вы получаете? Значит, 8 получаете первой матрицу клонов, 4 клона в мини-кап, трехуровневую рефералку получаете. И внимание: 50 тысяч рублей на вывод за одного человека. Не ждете, когда ваша матрица закроется. Один человек пришел, вы получаете 50 тысяч рублей. Второй человек пришел, 50 тысяч рублей. Вот таким образом у нас зарабатывает за один день 100 тысяч рублей. Я не считаю вот те по тысячу, не считаю эти реферальные, не считаю. Я говорю вот только за вот эти бонусы 50 тысяч, 50 тысяч. И за третье место, смотрите, первый круг вы получаете... Это уходит на переход, а повторное закрытие уже на вывод. Получается 50 тысяч, 50 тысяч, 50 тысяч получается. Это только с одной матрицы, 6 шестой. Вот Бульжиан, она заработала. Она, когда мне на третий день позвонила, она говорила, я сейчас получу 50 тысяч. Потом через пять минут звонит, я уже получила 50 тысяч, сейчас еще получу 50 тысяч, а завтра, говорит, я получу, сейчас покажу, какие деньги у нас, и она это реально сделала. Теперь вот начинается э, автопрограмма, это первая матрица. Вот сегодня я перешла вот в эту матрицу, да, в автопрограмму. Первая, программа, ой, первая матрица любой программы, она накопительная. Теперь переходим во вторую матрицу. Во второй матрице, значит, как только первый, первый человек ваш приходит, теперь смотрите, здесь вы получаете 4600 рублей реферальное. Поэтому э, э, реферальное никому не отдавайте, своих личников своих никому не отдавайте. Реферальные здесь очень большие. Теперь второй человек пришел, вы получаете 40 тысяч рублей. Ваш, не ваш? Почему я все время повторяю, ваш не ваш? Смотрите, наши спонсоры, мы все приглашаем не по три, а по 5, по 6, по 10, если люди приглашают. А здесь у вас всего три бизнес-места. Почему все торопятся, все соревнуются, да, прям идет, прям там жестко это идет, обижаются, все хотят прям торопится сюда занять первый ряд. Почему? Потому что вот четвертый, пятый человек этого спонсора переливом падает под вот этих людей, и эти люди получают точно так же 40 тысяч рублей. Вот, за вот второе место, они получают 40 тысяч рублей. Теперь третье место идет на переход в следующую матрицу. В третьей матрице опять первое место закрылось, вы получаете вот, значит, 6-10 клонов, вот так вот она распределяется по всем программам, получаете реферальные трехуровневый. вы получаете, и плюс теперь за второе место, вы, как только приходит второй человек, или, ну, перелив, неважно, в общем, Приходит второй человек, вы получаете 90 тысяч рублей на вывод. Вот это тоже получили наши девчата. Уже два человека получили по 90 тысяч рублей. Представляете? Там уже сколько получили? 100 тысяч, 90 тысяч. Это буквально за недельную работу. За третье место вы это, идете на следующую матрицу. Это уже последняя, четвертое автопрограммы. Вот первый человек. Теперь вот, смотрите, вот эти деньги буквально сегодня-завтра получит ГУЖА, да, может быть даже, ну пусть даже после завтра даже. Как только к ней придет один человек, она получает за одного человека получать 550 тысяч рублей. 550 тысяч рублей только за одно место. Второе место приходит, опять получаете 550 тысяч рублей. Вот почему она говорит, на днях я получу еще миллион рублей. Вот она за эти места говорит. Потому что эти люди уже, уже это, как говорится, на пятки наступают. За третье место, опять-таки, это идет на переход, повторное закрытие, идут на вывод. Теперь вот начинается жилищная. Это последняя программа, четвертая жилищная программа. Вот я говорила, всего здесь 4 программ, и первые матрицы, они накопители. Но в жилищной программе за первого человека вам дают деньги. 150 тысяч рублей на вывод, и дальше уже идет переход, на переход идет. Во второй матрице жилищной программы смотрите, что получаете. Значит, вот эти опять реферальные уже большие идут, да. И за второе место вы получаете 200 тысяч рублей. А за третье место вы переходите в следующую матрицу. Опять здесь смотрите, сколько клонов получаете. 50 клонов d 40 клонов Миника. То есть сейчас, когда спонсоры уже перейдут сюда, это будет 100 клонов, это 100 бизнес-аккаунтов. А там всего... А у нас там есть система каймы, которая не позволяет э, расширяться юбке. Она сжатая система. Это сколько людей придут вот сюда. Почему, еще, почему мы все время говорим, не, не смотрите, что здесь три. У вас всегда будет два, а на третье место приходят за счет вот этих клонов. За счет клонов всегда будет вот это вот идти, закрытие третьего места. Всегда за счет клонов идет закрываться. Потом мы будем еще рассказывать стратегии, как два человека подписываете, и вот этот третий автоматом будет закрываться. Дальше. Дальше мы переходим в уже в последнюю матрицу жилищной программы, где, значит, теперь смотрите, одно место закрылось, вы получаете 4 миллиона 400 тысяч рублей на вывод. Я уже не говорю про реферальные. Реферальные тут 120 тысяч, нет, 135 тысяч реферальные, еще тут опять 98 клонов, это общее, 90, ну 100 клонов уходит, это тоже очень важный момент, вы на каждом столе получаете клоны, 4 400 миллионов на вывод, второй человек приходит, опять смотрите, сколько вы получаете, опять Реферальная, очень большая сумма за 100 тысяч, 136 тысяч получать рефералки, 4 миллиона 400 на вывод и за третье место тоже 4 миллиона 400 на вывод. Тут идет сначала, видите, реферальные, клоны, а кстати, смотрите сколько клонов, один человек пришел, 100 клонов, ну я грубо говорю, тут 98 если точно говорить. Второй человек пришел, столько же, 98 клонов. Третий человек пришел, опять 98 клонов. Представляете, сколько людей на автомате будет выстреливать, как принцип домино. Вот. И вот показываю сводную таблицу. Вот сводная таблица, это общая такая таблица за один цикл, за один круг, за одно место. Вот 4 программы, миникап, кап тревел, авто и Хаус. Значит, здесь количество матриц всего 2 матрицы в первой программе, во второй программе 6 матриц, в третьей программе 4 матрицы и в четвертой 4 матрицы. Вот этот вот общий доход, но так как у нас есть реинвест, вот эти тысячи рублей постоянно идут. Дальше вот в дитревел получается 112 тысяч, э, так, миллион 230, 000, 13 миллионов 900 здесь получаете, только в одной матрице здесь 13 900. И, и посмотрите, какие реферальные. Представляете, здесь 557 тысяч за одного человека получаете. А сколько из 10 человек, если подпишите, то сколько реферальных только это, с одного человека вы можете получить. Это вот так вот. И главные моменты, вот еще раз хочу это повторить, это первый самый главный фактор, это очень важный фактор, то, что здесь есть система каймы, то, что здесь эм, реинвест начинается со второго стола, это тоже важно, потому что я знаю маркетинге, где реинвест только по завершению цикла дается. И самый еще важный момент, что вы на каждом столе, на, каждый, на каждом шагу зарабатывайте деньги и не ждете завершения матрицы. Один человек пришел на вывод, второй человек пришел, это на переход вам идет. Вот почему здесь вот такие вот конкретные результаты. Вот и все. Это если есть вопросы, пожалуйста. Алло. Вы не уснули? Алло. Здесь никак невозможно сказать, сколько надо личников, потому что здесь, так как постоянно идут переливы, да, постоянно идут еще вот эти клоны. Ну, перелив, я имею в виду клоны, да. И переливы, кстати, тоже, если ваш четвертый человек, он же падает сюда. И клоны. Поэтому невозможно. Тут хоть как будто вот. Как будто кажется, три человека надо, но вы пока третий ставите, да, пока ваш третий придет, он закрывается клоном. И тут закрытие такое интересное идет. Ваш человек, этот, он полностью вас закрывает со своими клонами ваш один личник это очень шикарная система. Очень шикарная система. Вот. Ну, компания только началась. Здесь только начинает набирает обороты, то есть только на развитие идет. Про это компанию еще мало кто знает, почти что еще никто не знает. Вот. Скоро видите, будут собственные криптовалюты. Будут, маркетплейс будет для товаров и услуг. Видите, это очень вот. Есть чаты в Телеграме. Ну, я сама лично пришла на результаты. Вот. Есть еще вопросы? Алло. Алло, алло. Ваш... да, Роза. Нема. Да. Вот этого три человека, это тро, а если четвертый, пятый, только надо Переливаем, подписать. По, по своей Перелив... ссылке регистрируйте. Почему, Почему надо по, по своей ссылке, если это ваш человек, если mm -hmm. это ваш человек, если у вас несколько, не три, а пять, десять. Почему я все время говорила про переливы? А там всего три бизнес-места. ваш четвертый, пятый, шестой идет под ними, идет под этих людей. Поэтому я все время повторялась. Ваш, не ваш, под вами упал, закрылось место, вы зарабатываете это, вы получаете деньги. Сона, сона именно под себя надо подписать, четвертый человек? Да, посмотри, да Под бюджан под подписать. Нет, по своей реферальной ссылке, но она падает под гульжан, под вашего человека. Да, да, поняла. Да. да, да. Есть еще вопросы? Запись можете остановить?